важнейшим участком пути и дворядов в группе. Шведский предводитель прислал Александру надменное послание. Если можешь, сопротивляйся. Знай, что я уже здесь и пленю землю твою. Получив известие о появлении неприятеля, новгородский князь Александр Ярославич решил внезапно атаковать его. Времени на сбор войска не было, поэтому Александр не стал дожидаться, пока придут дружины посланные его отцом Ярославом или соберутся ратники с новгородских земель. Он решил выступить против шведов со своей дружиной, усилив ее новгородскими добровольцами. 15 июля в 11 часов утра новгородцы внезапно атаковали шведский лагерь Бусти и Жоры, застав неприятеля врасплох. Русские конные копейщики обрушились на центр шведского лагеря, а бешая рать ударила во фланг вдоль, вдоль берега и захватила три корабля. Упорное сражение продолжалось до самого вечера. По ходу битвы войско Александра владело инициативой, а сам князь, согласно летописным сведениям, своим острым мечом возложил печать на лице Пиркера. Остатки разбитого шведского войска бежали на уцелевших кораблях. Потери новгородцев составили 20 человек. Князь Александр Ярославич за проявленное в битве полководческое искусство и мужество был прозван Невским. Мы чтим память русских воинов, разбивших неприятеля здесь, в Устье и Жоры. Жителям и гостям Устье и Жоры жлет привет сам князь Александр Ярославич. В прошлом году вся Россия Праздновало 800-летие со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Алексей Юрьевич, ваши аплодисменты. Отличный удар. И снова европейцы. Николя Дедюширон, прошу. Вторая попытка. Прекрасный голубь. Отличный удар. Посмотрите, Сарацин провернулся несколько раз. Сарацин моделирует ответный удар. И наш английский рыцарь, замечательно, Сирин Дэн Чессер. Сказал. Да, да, конечно, конечно. Отлично! Итак, дамы и господа, следующее упражнение. Это Квинтина. Сарацен показывает, насколько рыцарь может сильно ударить копьем. Квинтина проверит, насколько метко он может ударить этим копьем. Как вы видите, два кольца. Рыцарь на галопе должен снять верхнее или нижнее кольцо своим копьем. Нижнее кольцо оценивается обычно дороже. Больше очков даются, а потому что его снять труднее. Нужно очень низко опускать копье. Итак, Николяды Дюшерон, французский шеварьер, ваши аплодисменты! На прекрасном голубе снимает нижнее кольцо! Так, Николяды Дюшерон, прошу. Николяды Дюшерон сразу с двумя кольцами! объем а, Ваши аплодисменты. Ну что ж, господа, за этот платок выходит побольше очко. Команда понял, выложите его потом. Лыца, поднявший его, приподнесет его прекрасной вами. Ну что ж, не горят за дешево. Прошу. Раз. И Сирил Сенчестер, прошу Так, ну опять легкая рысь Мы хотим голоп Короткий очень Николену Дюшеву, пожалуйста, преподнесите прекрасные даме ее платок Ваши аплодисменты Вы ну, увидели, как рыцари владеют копьем Настало время посмотреть, насколько же искусно они владеют мечом Рыцарь должен сначала рубить капусту, находящуюся справа, а потом слева. Слева также сложнее. Так, давай, господа. Раз. Твои обе капусты поражены. Как вы понимаете, считаются только удары, нанесенные сверху. И Сирин Сен срубает обе капусты великолепно. Дужинник Феофан. К сожалению, промахивается вторую. Ну, немножечко сбрил. Ворога побрил. Немножко. Дружинник Леонид. Раз. Два. Положает капусту, причем левой рукой. Обратите, дамы и господа, внимание, он перехватил меч. А теперь двумя мечами решил убить сразу две капусты. Управлять конем будет ногами. Итак, раз. Два. Обе капусты поражены, дамы и господа. По Подготовки. Да. По Подготовки. Да, давай, давай, молодец. Держись, держись, немного осталось. Все они сходят, вот держись. Нет, Опа, молодец, надо пить. это называется форм. Это походный форм. Это разбирается. Иначе можно вопрос. Выгрузите его на ту же лодину.